Русский мир – это такое замечательное сочетание. Приходите все народы в русский мир и будем жить в мире, в добре, как братья и сестры.